Следующий наш спикер живет в Канаде и занимается... Аркадий, добрый день. Динекс-экспертов по обучению в Канаде. Да, добрый день, Аркадий. Как, вас, как дела? Все, давайте расскажите, вот про что сегодня вы поделитесь с нашими зрителями. на самом деле мы с 10 утра уже ведем трансляцию да, такой... немного, немного людей осталось зарегистрировано было вот не опоздали 1555 в итоге ага. Но как бы в разное время было по-разному но кто-то смотрит zoom кто-то на youtube но интересно что как бы, ага. равно есть люди еще да я мне пришлось взять перерыв например ясно ну Ничего, я думаю, что те, кто заинтересуется, всегда могут назначить консультацию. Можно будет, наверное, посмотреть записи, потому что я подсоединился недавно, с удовольствием послушал коллег из Европы, настолько интересно. И, конечно же, формат просто великолепный, очень полезный формат. Я даже для себя почерпнул некоторые вещи, которые мне, в принципе, человеку, который уже поучился и в Европе, и в Америке, и в Англии, и в Канаде, ну, казалось бы, что тут может быть нового, но нет, нет, очень интересный формат. Спасибо огромное mm -hmm. за приглашение. И, конечно же, на фоне того, что было сказано, я хочу сказать, что Канада – это немножечко о другом. Канада – это, это, это, скажем так, система, это вот такое вот место проживания, место работы, место жизни, которое сильно отличается от того, что возможно коллеги говорили про Европу. Ну вот буквально пару минут назад прозвучало о том, что проще там здесь, а там ты чужой. В Канаде мы все свои, потому что Канада это страна иммигрантов. Нужно понимать, что это страна, в которой в крупных городах более 50% населения дома говорит не на французском и не на английском языке. То есть это люди, которые приехали абсолютно из разных среды. Канада это мозаика, и эта страна, наверное, единственная в мире, в которой мультикультурализм, идея мультикультурализма, она стала успешной. Да? То есть здесь нет доминирующих наций, если не говорить о том, что закреплено канадскими законами. Да? То, что Англия и Франция в равной степени являются и также первые нации, как мы называем здесь индейцев, здесь не принято говорить. Да? То есть они являются нациями, которые основали эту страну. Здесь есть место всем. И Канада – это про работу. Канада – это для тех, у кого есть силы, энергия, желание развиваться в карьерной сфере. И образование в Канаде, соответственно, тоже, конечно же, имеет немножечко другую специфику. Да? То есть, когда вы приезжаете учиться в Канаду, вы должны понимать, для чего вы это делаете. Для многих это первая ступень для того, чтобы начать строить свою карьеру в Северной Америке. И академическое образование – это, конечно, замечательно, это прекрасно. Но многие уже едут, окончив университеты, окончив колледжи у себя на родине и имея специальность. Когда вы приходите на интервью в Северной Америке, первое, что вас спрашивают, это не корочку МГИМО, а что вы знаете и что вы умеете. И Канада – это про опыт работы. То, что мы предлагаем в Торонто School of Management и также наше партнерское учебное заведение в Монреале – Trebus Институт. Это возможность учиться и стажироваться, учиться и работать одновременно. Это позволяет и покрыть расходы на проживание, частично, может быть, на обучение, может быть, даже что-то накопить для своих будущих планов. И прежде всего получить канадский опыт работы, который ценится работодателями больше всего. Конечно, можно приехать из Беларуси и искать работу здесь и с белорусским дипломом, но вы должны понимать о том, что ваш работодатель вполне возможно будет из страны, где они, ну, в принципе, не знакомы с белорусской системой образования. Они не знают, что вы знаете, что вы умеете. Если вы работали в белорусских компаниях, какая там была культура общения, ведения бизнеса и так далее. Какие стандарты были, да, если мы говорим про какие-то инженерные, фармацевтические компании. Поэтому канадское образование крайне важно для поиска работы здесь. Канадский опыт работы крайне важен для того, чтобы развиваться. И это то, что мы предлагаем. Уже из названия учебного заведения понятно, что наша программа это бизнес, мы также предлагаем программу по туризму, IT, все, что связано с цифровыми технологиями, обработка аудио-видео, электронная коммерция, диджитал-маркетинг, кибербезопасность. То есть это те программы, которые позволяют человеку, уже имея какую-то базу, получить образование и легко найти работодателя для стажировки. Ну вот вкратце так. Скажи, пожалуйста, о своих программах. Что вы именно предлагаете? Какой продукт у вас сейчас основной? Да, система образования в Канаде. Ну, нельзя говорить в Канаде, да, потому что в Канаде в каждой провинции своя система образования. Но в целом она отличается от того, с чем вы знакомы в СНГ и в Европе. Здесь есть первая ступень образования – это сертификаты. Как правило, они от 8 месяцев ну, там, до 1 года, до полутора лет могут быть. Вторая ступень – это дипломы. Дипломы два или три года. Бывают один год дипломы. Дальше идет уже бакалавр, дальше идет магистратура, дальше идет PHD. Но многие люди получают, например, степень бакалавра в своей стране. Предположим, у меня огромное количество в Торонто School of Management учатся студентов, ну, скажем, из Италии, да, которые получили степень бакалавра, но там безработица для выпускников 40%. То есть без опыта работы, без международного опыта работы прорваться очень тяжело. И они приезжают в Канаду и идут на уровень диплом. Уровень диплом – один или два года, либо сертификат для того, чтобы получить местную корочку и опыт работы. Стажироваться в Канаде людям из большинства стран просто без учебы невозможно. То есть нужно брать, как правило, восьмимесячную минимум программу, ну там может быть два года, три года, четыре года, и тогда можно стажироваться. Но хотя бы нужно брать вот этот пакет: учеба плюс работа, учеба плюс работа. Вот. Туризм очень популярное направление. Бизнес. Бизнес-администрирование, бизнес-менеджмент. Сейчас диджитал-маркетинг просто на подъеме. У нас есть и годичная программа по диджитал-маркетинг в Торонто, и в Монреале двухгодичная программа, после которой еще на три года можно остаться и работать в Канаде с открытым правом на работу. То есть можно работать, можно открывать свой бизнес, не работать там, и так далее. Вот Все, что связано с IT. Конечно, сейчас работа с базами данных, да, вот Data Analytics направление, Cyber Security, цифровая безопасность, кибербезопасность, не знаю как по-русски правильно в очень популярные и работодатели но ну, вплоть до того что мои студенты звонят мне и говорят а если у вас кто-то желающий потому что у нас компания нанимает нам нужны студенты да по, по кибербезопасности мы хотим как бы новых людей набирать вот но ситуация на рынке труда в этом году тяжелая везде во всем мире я считаю что канада неплохо даже себя ведет например у нас даже безработица подупала этой осенью на полпроцента, но все равно мы держимся где-то на уровне 12 процентов много для Канады, да потому что в зависимости от города до пандемии было от 5 там до 8 процентов безработица до 9 может быть процентов ну вот такие направления и такие возможности на данный момент а какая стоимость программы вот что можно вот сейчас прямо предложить нашим студентам которые хотят поехать в Канаде все платно, да, то есть это, это рынок капиталистический, здесь можно получать стипендии, гранты на некоторые программы научные, да, то есть если вы занимаетесь там, предположим, исследованиями или при университете преподаете, вы можете небольшую зарплату получать, но это маленькие деньги, да, там это где-то 20%. 30 тысяч канадских долларов в год. Это те деньги, за которые, не за которые стоит ехать и работать. Это сумма, которую, ну, в принципе, она вам интересна для того, чтобы покрыть ваши расходы и получить опыт, опять же. Но за учебу все платят. И канадцы, и иностранцы. Иностранцы, ну, вроде бы как платят меньше, но на самом деле платят больше, потому что иностранцы отчисляют налоги для того, и их родители, извините, канадцы отчисляют налоги, их родители отчисляют налоги, чтобы оплатить это обучение детям. Канадцы платят по Иностранцы платят полную стоимость, и на данный момент программы начинаются от 4,5 тысяч канадских долларов, да? то есть это примерно, ну я не знаю, наверное, большинство ваших зрителей в евро считает, может быть, 3,5 тысячи евро, примерно так, да, это 8 программы, но можно и двухгодичную взять программу, которая будет стоить там 3000 евро за год, это самые минимальные цены, мы с вами говорим про минимум, да, нормальная такая цена на обучение, это где-то 14 17 тысяч канадских долларов в год, да, то есть примерно там от 11 тысяч евро в год. Но опять же, вам не обязательно брать вот по такой планке. Ну и максимальные программы, например, как MBA, executive MBA, могут стоить, ну я встречал 107 тысяч долларов в год, да, то есть это примерно, ну там за полтора года чуть длиннее программа. да, это примерно около 80 тысяч евро. Это самые дорогие программы. Но вот ваша программа самая минимальная, вот сколько стоит и что вот, ну чтобы наши слушатели Сразу вот решили, у них есть тысячи долларов, они могут поехать в Канаду. Вот какая это минимум и что mm -hmm. они могут сделать вот с этими деньгами. Минимальный курс у нас 8 месяцев, да, как я говорил, то есть грубо там 4 месяца учебы, 4 месяца работы, но это грубо. На самом деле там график mm -hmm. немножечко более сложно построен. Во время 4 месяцев учебы тоже можно работать, но только на полставки. Mm -hmm. А потом уйдет практика. Mm -hmm. Эта программа стоит 4500 канадских долларов, да, то есть это где-то 500-3700 евро. Это 8 месяцев. Направление здесь 2. Это сертификат, это самый базовый уровень. Предположим, вы учитесь в университете в Минске, но у вас направление, ну скажем, вы изучаете там, не знаю, фармацевтику, да? При этом вы хотите в дальнейшем искать работу в международных компаниях, в североамериканских компаниях, которые есть по всей Европе. И вам нужен канадский сертификат, североамериканский опыт работы. Вы приезжаете к нам на эту программу, берете сертификат Business Essentials. Да? Mm -hmm. это не, бизнес это не значит, что вы будете предпринимательством заниматься. Бизнес это понимание вообще, в принципе, умение коммуницировать, умение на, найти себя в деловой среде североамериканской. Да? Вот это mm -hmm. минимальная программа Business Essentials. Берете Академию отпуска на 8 месяцев учитесь, работаете, я могу расписать, рассказать схему, как можно на сто процентов окупить все расходы по этой программе, да, то есть приехать, оплатить и уехать, ну грубо говоря, оплатив все свои расходы, покрыв, потому что минимальная зарплата довольно высокая. В Торонто, в провинции Онтарио, это 14 канадских долларов в час, то есть примерно 10 евро в час. Это минимальная зарплата, меньше вам не могут платить, ну вообще ни за что, да, то есть даже если вы работаете на полставки на жизнь, вам хватит, а уж на полную ставку, когда стажировка можно и все остальные расходы покрыть вот и второе направление по вот этим самым недорогим программам это туризм да то есть у нас есть программа customer service excellence это программа для тех кто работает в туризме в ресторанном деле в гостиничном колл-центре работа в каких-то службах поддержки mm -hmm. и так далее то есть это возможность работать опять же в североамериканских в канадских компаниях с клиентами вот это то, чему учат. Все, спасибо большое, Аркадий. У нас тайминг, мы следующий уже спикер ждет. Отлично, спасибо. я останусь если... обязательно послушать да. дальше, очень интересно. Ребята, если хотите записаться на консультацию, календарь Аркадия есть у нас. Записывайтесь, расскажет, как поехать учиться в Канаду, расскажет, по каким э -э получить опыт работы. Записывайся, очень рекомендую. Давно тоже знаю Аркадия, как эксперты по Канаде. И вы сами, а вы сами, как казались в Канаде, Аркадий, сами? Сколько лет назад вы переехали? Я в Канаде живу 12 лет уже, и у меня был немножко другой путь. Я приехал по программе профессиональной иммиграции. На данный момент она тоже действует, ее многие называют еще экспресс-центре, но сейчас поменялась система отбора экспресс-центре. Канаде нужны те, кто едут до 30 лет с высшим образованием, желательно магистратурой или выше. Прекрасный английский язык, там за английский язык супругов можно еще получить. В этом случае можно получить ПМЖ, сидя дома. да То есть, грубо говоря, подать в Минске документы, набрать достаточно баллов, посчитать свои баллы и пройти по экспресс-центре. То есть для молодых такая возможность есть. Я приехал как раз 28 лет. И, э, ну вот, на, на данный момент э, многие не проходят по этой программе, потому что либо недостаточный уровень образования, либо по возрасту уже не проходят. Да? А уже старший. 30 уже там совсем. Уже бывает. баллы резко снижаются, и а, чем старше, тем ниже баллы. Нет, но есть огромное количество других программ. Есть понятно. провинциальные программы, есть программы пилотные, есть uh -huh. программы села и севера, где вы готовы, если поехать в небольшой город, там uh -huh. тоже uh -huh. можно, uh -huh. туда тоже можно прорваться, но почти все они связаны с поддержкой работодателя. Да, то есть uh -huh. А для поиска работы, вот мы ну, с вами ну, говорили, хорошо, нужно правильно. иметь навыки, нужно... Понятно. Есть, кстати, программы по открытию бизнеса. Кому интересно. Но, в общем, да, кто захочет меня найти, у меня на YouTube полно информации по этому поводу. Поэтому есть и для стартаперов программы. Все есть. Понял. Все, спасибо большое, Аркадий. Все, хорошего вечера. Оставайтесь да, с нами.